Здравствуйте! Наступил месяц март. Необходимо уже высаживать семена на рассаду. В данном случае я буду высаживать семена огурцов. И раньше высаживать огурцы, я решил сделать вот такую таблицу. Это уже я несколько лет, более трех лет так делаю. Расчерчивать таблицу. Пишу наименование огурцов, количество и соответственно номер позиции. Какая будет позиция? Потом.. Когда все это разнёт, так же самое пишу и на пакетиках. Один и так же самое Вот номера везде проставляю, чтобы потом не путать. И когда все это сделаю, потом беру обыкновенно этой палочки с подморожено, или другие. Или можно наклеить скотчем здесь на баночке, как кому угодно. заставляем. Потом засыпаю сюда земельку. Земелька хорошая. Это беру я. Лесная земля и перемешиваю ее еще с попутной землей. Зем... Покупной грудь, можно так сказать. Вот все перемешиваю, вот какая она хорошенькая, рассыпается земля. Пролил ее водечко так засыпал, пролил. И двумя, даже тремя способами делают. Один способ, это обыкновенная, многие знают, таблеточка так называется. Она идет тонкая, всего на все где-то 10 мм. Потом водяна, она вухает так. Сюда закладываю семечку и закрываю ее. Вот так закрыл и ставлю в посуду. В этой баночке у меня уже сколько необходимо земельки тоже насыпано. И вокруг этой таблеточки буду сейчас я засыпать сухой землей. Вот беру землю и засыпаю ее до уровня верхней поверхности. Засыпаю вот так. Поливать я уже не поливаю ее. Вот она вот так вот выглядит. Сейчас поближе покажу. Вот так выглядит. Все ровненько сделано. Потом, когда данный огуречик до входы, мы еще можем подсыпать землю сюда. Ну а можно и не подсыпать. Она все равно углублена где-то на 15 мм. Глубже, нежелательно. И так остальные мы тоже проделываем. Вот эту таблеточку тоже. Вот вложу семечку сюда. Так, углубляю. И чуть-чуть засыпаю. Всего она все там получается где-то около 10 мм. И так проделываем во всех стаканчиках. Стаканчики у меня все пронумерованы, согласно с номерами записанными в таблице. Прежде установки торшяного горшочка, на дно пластикового стаканчика подсыпал земли около 3 см. И туда поставил торшяной горшочек, наполненный землей, куда положил семечку огурца. Теперь берем салфановый пакет, укрываем так. И в любое место, теплое мы ее так ставим. Семена я не замачивал, потому что эти семена уже готовы, обработаны заводом селекционером. Они уже обработаны, и я их не замачивал. Прямо так и ложим в грунт. И теперь ложим в любое место, где тепленько. У меня здесь тепло, температура здесь у меня 24 градуса. Это достаточно, чтобы семена зашли. И помешаю их так. Или в короблю, или чем. Ну, да, ну в данном случае я помещу в коробку. Когда они зайдут, я их буду еще дополнительно подсвечивать лампой. Вот теперь посмотрим, как оно здесь у меня уложено. И теперь этот короб накрываю лампой для подсветки рассады. Это вот такая функционная лампа, как мы видим, на 4 лампы с отражателем. Она и грезает, но и хорошую подсветку дает. Буду дополнительно еще подсвечивать где-то примерно. 12-14 часов, чтобы она у меня делала подсветка. Включаю, и она будет там давать дополнительную подсветку. Вот как мы видим, свет хороший там, тепло. И так они будут меня, эти огурчики там, расти где-то недельки 3-4. Потом я их высажу в теплицу. Ну, в среднем где-то месяц они растут до высадки в грунт. Больше нежелательно. Здесь они будут получать хорошую норму света будут хорошо освещены и они будут темно зеленого цвета то что необходимо для необходимой рассады и та же самая уже высажена вот здесь рассада меня и дополнительно уже и помидоры посаженные и перец все тоже накрытым но они как зайдут я их тоже сюда под лампу эту буду ставить ну вот и все надеюсь это видео было полезным